Приветствую всех зрителей канала Хонстер. Это последняя песня в кавер марафоне. Она называется Зарядка. Вы даже, наверное, не знаете, что это за песня такая у Раиля Арсланова, поэтому мне придется придумывать нормальное название какое-нибудь кликбейтное, чтобы вы клюнули и посмотрели все-таки этот кавер. На самом деле вы недооценивали эту песню, если вы ее там ну, так прослушали. Это очень крутая и очень сложная песня на самом деле. Я с ней бился как мог. Я ее пытался дня-два записать. Даже три. Позавчера я ее пытался записать с... Ну, просто низко спеть и записать потом бэк-вокал сверху. Но возникли трудности с тональностью с верхней, То, что я еле-еле беру. Не, ну как бы я могу по, я могу показать, как я ее пел в тональности вот в оригинальной. Смотрю тебе вниз, это вода. Краса ума не Детка, ты моя зарядка, ну обрываешь провода. Вот так и пою в оригинале. Я пытался сделать бэк вокал ниже на тон, а потом поднять голос программно. Ну вот вот что получилось, вот. Смотрю тебе вниз, и там вода, краса, луна, непогата. Детка, ты моя зарядка, ну обрываешь провода. Такая вот, короче, херня получилась. Она слышно, что программа поднята, тем более там в кавере полно косяков. Поэтому вчера уже я тренил, весь день тренил эту песню, чтобы сегодня вот так вот вам ее спеть. И спел, да, на том ниже. На тон ниже, блядь, потому что все-таки <смех> не получается у меня нормально петь. Нет, как бы я дотягиваю, все, но у меня не получается вот звукоизвлечение нормальное, поэтому лучше я спою пониже, но спою получше. Технично. Так что вот что получилось. Слушайте, наслаждайтесь или, может быть, не, не наслаждайтесь, я не знаю. Но песня была очень сложная. Ух. Запись пошла. Раз, раз, раз, раз. Смотрю тебе вниз, а там вода. Краса ума не богата. Детка, ты моя зарядка, ну обрываешь провода. Слишком близко к губам, я на впис. Я не знаю, что мне делать, но посылаю все к чертям. Тик-так, потерял еще процент. Дефибулятора разряд, я твой пациент, да мне себя еще чуть-чуть, ведь я не шучу. Ты заряжаешь меня, током, будто пикачу. Без тебя нет пульса, ты заводишь мое тело как репульсор. Не дуйся, пытаюсь подойти, но ты заюзаешь до пульса. Я, я, ты мой пауэрбэнд, Тут твои глаза на нацелены, на мой манибэк. Я твой главный фэн, и ты такая же, что вокруг тебя тает снег Смотрю тебе вниз, и там вода, краса умна не по годам Детка, ты моя зарядка, ну обрываешь провода Слишком близко к губам, я на вписке, я в хлам Я не знаю, что мне делать, но посылаю все к чертям Помню, как гуляли в мае было хорошо Начнем воспоминания ты стираешь порошок Чему иди истерики ты путаешь себе береги А я опять Под твоим окном тебя ждут Ты такая рапунцель За тебя все будбой дерутся А я один раз ушел и обещаю больше не вернуться